Всем привет! Устраивайся поудобнее, смотри самую свежую подборку студенческих новостей. С тобой я, Анна Глазунова, и сегодня ты увидишь. Искусственный интеллект. Правда или вымысел на глобальный вызов современности, ответят Intel и Казанский федеральный. В КФУ отметили 111-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джариля. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось открытие первой международной конференции КЭЗН АПЭКСПРО-2017. В научных кругах все больше экспертов по нанотехнологиям соглашаются с тем, что люди достаточно близки к величайшему изобретению века – становлению искусственного интеллекта. Действительно ли оно станет началом новой эпохи или же наоборот приблизит закат жизни всего человечества, выясняла наш корреспондент Аделя Шамилова.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 Мусад Джалиль оставил большой след в истории и татарской литературе. И сегодня почтить его память собрались и те, кто неравнодушен к его творчеству. Анна Глазунова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 15 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялось открытие первой международной конференции КЭЗН АПЭКС-ПРО. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой.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 В КФУ прошла встреча журналистов, пиар-специалистов и ученых, которым не все равно на популяризацию науки в обществе. Если ты хочешь, чтобы наука была в моде, стань научным коммуникатором. А как? Смотри далее.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 На этом у меня все. Будь в теме студенческой жизни. Смотри Универньюз. Пока-пока.